Делали малышу, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Дети» – это машина времени. По сути, общаясь с детьми любого возраста, мы, как на машине времени, возвращаемся в свое детство. Вы обращая внимание со стороны, как вы выглядите, какая у вас мимика, какие эмоции, как вы двигаетесь, какие жесты рук. Мы превращаемся в детей. Попробуйте поиграть с ребенком, неважно, со своим, либо с чужим. Да вдруг окунайтесь в мир детства. Вы берете эту машинку осознанно и пытаетесь бибикать с этим малышом. Если вы играете с девочкой, вы играете с куклой, как она. Садитесь на колени, пытаетесь быть с ней одного роста. Пытаетесь превратиться в ребенка. И это замечательно. Это так называемый эликсир молодости. Прикасайтесь к детству, прикасайтесь к детям, вы прикасаетесь к своей прошлой жизни превращаетесь в ребенка, вы задумаетесь, омолаживаетесь. Общение с детьми – это действительно лексир молодость. Общение с детством – это как будто бы вы отматываете счетчик своих лет в обратную сторону. Он все меньше и меньше. Вы все моложе и моложе, счастливее и счастливее. Сильнее, благороднее, искреннее, любимее. По сути, это счастье. Где бы вы ни были, обращайте внимание на детей, учитесь счастья у них, прикоснитесь к детству, поиграйте с ребенком с чужим или своим. Не для галочки, не для того, чтобы вас увидели родители этого малыша, не для того, чтобы вы себя похвалили за то, что вы поиграли со своим ребенком. У вас не будет другого шанса поиграть с детьми, если вы будете больны, либо вы будете уже немощны. Это уже будет для вас просто мечтой. А пока вы видите детей рядом, пока у вас есть свои собственные дети, что было бы большим счастьем для вас лично, играйте, любите, веселитесь, чудите, укутывайтесь с ними под одеяло, смотрите мультики, целуйте, обнимайте, щекотайте их, подкидывайте на руках, любите своих малышей, поскольку они нам дают вторую жизнь, мы им даем первую. Они нам дарят долголетие, они нам дарят здоровье, они нам дарят счастье, они нам дарят надежду. Не забирайте это у себя. Окутайте их внимание любовью и лаской. Неважно, каких детей, своих либо чужих. Обращайте на них внимание, подходите к ним, играйте, исцеляйтесь. Живите долго и счастливо. Помните, что детство – это эликсир молодости. Это таблетка счастья, это лекарство долголетия. Это все, что нам нужно. Иногда побыть детьми, мы исцеляемся. Мы превращаемся в других людей. Мы выздоравливаем. Мы живем дольше. Мы живем счастливее. Мы просто в эти моменты окутаны Божьей любовью. Поскольку дети — это маленькие боги. Это реинкарнация Бога на земле. Это ангелы-хранители, которые призваны для того, чтобы нашу жизнь сделать более доброй, более счастливой, более яркой, более настоящей, более прекрасной. Без детей на земле было бы пусто, темно, скучно и отвратительно. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.